Однажды во сне мне, как и Менделееву, пришла любопытная схема о новом, совершенно неизведанном изобретении. И я понял, ради чего стоит провести этот шедевральный вайп. В этом моем приключении происходило слишком много всего. Ко мне постоянно приходили под дом ребята, которые постоянно издавали какие-то непонятные звуки, по типу «пип-пип-пип». Да, все это было, знаете, как в страшных фильмах. Возможно, вы много уже, ребята, повидали, но одно я знаю точно, что такое изобретение вы еще не видели. Подводный лабиринт. Ну и, конечно же, не забывайте про лайки, потому что благодаря ним в моей голове рождаются такие идеи. И чтоб папа Чис был счастлив, пишите комментик и ставьте лайк прямо сейчас, тогда мы порвем тренды. Знаете, мое выживание в этом вайпе началось самым странным образом. Я побежал сразу в поиски приключений. Пособирал немного кукурузки, помахал ручкой каким-то добрым путникам и побежал в сторону порта, ведь там было неплохое место. Но по пути туда я увидел большую территорию, на которую пытались запрыгнуть различные бомжи. Там была пристройка, благодаря которой я мог последовать за ними. Hello, my boy. I'm inside. Night, bro, night, night. Я не знаю, что происходило здесь, но выглядело это так, будто бы клан ливнул, и бомжи пытались залутать все, что здесь оставалось. Hello, hello, <звук> В какой-то момент мне даже показалось, что здесь я обрел хорошего друга. Эээ, вот -э, Ого! Чер... В каком-то теле я нашел турельку и берданку. Мне нужно было это спрятать, чтобы не нашли другие бомжары, ведь выбраться с этой территории я не мог. А клановый домик меня все больше и больше интересовал. Я понимал, что здесь я могу что-нибудь найти и что-нибудь ёнькнуть. О, хорош. У нас еще один. Я был прав. В этом доме стояли отключенные турельки, которые можно было разбить и в них было оружие. Питон И только я начал заниматься грязными делишками, как вдруг меня убил тот телек Чтобы отбиваться от других бомжей на территории мне точно нужно было копье. Запрыгнув туда я нашел лазейку, по которой можно было пробраться на самый верх этой огромной базы. А быстрее, не падай. Но я был не единственным хитрецом. Туда уже смог забраться какой-то челик, который залутал там топ-сет. И отдавать его он явно не собирался. Блин, тут тип залутанный бегает. Чем ты убиваешь, мужик? Оказалось, что это был тот парень, которого я изначально посчитал дружелюбным. Он смог найти в этом доме что-то ценное, но я сдаваться не собирался. Там были турели, которые я мог разбить. Пока на речке развлекались бомжики, у меня были серьезные планы. По-любому надо турели разбивать. Лазил я, значит, по крыше этого дома и услышал выстрел Томпсона. И именно с Томпсона меня убил тот челик. А еще в этот же момент я увидел, как он настраивает кибитку на этой территории. «Хорошо», — подумал про себя я. Я вычислил, где он построился. Мне оставалось всего лишь найти какое-нибудь оружие. И в этот момент я был уверен, что ресурсов вытащил он отсюда очень много, потому что он единственный бегал здесь с оружием. Найдя на этой территории дерево, я сразу приступил его рубить. Мне нужны были копии. И действовать мне нужно было максимально быстро, потому что Кризис 90 мог вернуться в любой момент. Сюда Спасибо Короче, надо турель подобрать и спрятать куда-то Чтобы ни одна бомжара не нашла ее О, смустэш За забором мне чудом удалось найти место, где не бил шкаф, и там я смог спрятать самое ценное. И сразу после я побежал к деревянному домику, который отстраивал тот челик. Там я увидел пристройку, и в этот момент подумал, надо ее разбить, чтобы тот парень не мог отсюда вытащить все ресурсы. Так, пока с этой территории выбраться не сможет никто. О! К сожалению, он меня закрыл, и выбраться отсюда я так просто не мог. Мне нужно было выдалбливать стенку. Я байтил его всеми доступными методами. Но когда он открыл дверь, я был реально удивлен. У него был калаш. Мне срочно нужно было сюда вернуться. Офигеть, на этом сервере просто нет еды. Надо быстрее на эту территорию. Наконец-то у меня появилась ткань, и я поставил здесь спальник. В питоне у меня был спрятан еще один смоустэш, то есть наоборот, и я мог снова попытать удачу и дать отпор челику с ником Кризакс. Этого Фризекса не любили даже кабаны, которые бегали просто рядом. Он снова отстроил пристройку, через которую он выпрыгивал на улицу. Я снова ее разбил, но уже окончательно. Я понимал, что в скором времени он сюда вернется, чтобы перетащить остатки ресурсов. Но с какой стороны он придет, я еще не знал. Он Монтираде здесь. Я разбивал все спальники, которые находились на этой территории, ведь постоянный Кризак спавнился именно на них. И ждал, когда же он попытается сюда запрыгнуть. Сейчас я тебе все спальники здесь разобью. Хилок на территории не было, поэтому пришлось пожарить мяско местного кабанчика. Кабан, если ты смотришь это видео, хочу сказать тебе спасибо, ты меня очень выручил. А также здесь внутри забора было абсолютно все. спавнилось и серо, и камушки, и металл, иногда кабанчики. И в этот момент я понял, что же я могу сделать. Пока Клизок затих, я занимался самыми важными делами. Разбивал турельки. Йоньк. Блин, питон без патронов. Такая надежда была большая на этот питон. Ну ладно. И вот наконец-то он снова начал двигаться. Эллоу! Он явно был не в восторге от такого соседа как я, но тем временем у меня уже был план как вытащить все ресурсы с его домика. Конечно, после того как я его убил, он прибежал со своего основного домика. ням ням ням м ⁇ ням ням Ням-ням-ням-ням-ням-ням. м ⁇ м ⁇ м ⁇ м ⁇ м ⁇ ха ха ха ха ха ха После того, как я поставил его на КД, у меня появилось время, чтобы реализовать мои идеи. Если вкратце, то мне нужно было поформить немного серы, металла и наплавить ее в больших печках. Хорошо, что здесь спалнилось абсолютно все, даже дерево. Ну и, наконец, я скрафтил себе чирку. Действовать мне нужно было максимально быстро, ведь мне нужно было успеть как минимум раздолбить деревянную дверь. Чё ты лазишь под забором? Я выйду, я тебе в лицо бью. Выйди сюда! Залазь на мою территорию, слышишь ты? Давай, нам двери открывай. Ох, нифига, нифига себе. Так, у меня есть немного чая на фарм. И тут, по идее, где-то должно быть дерево. А еще меня заинтересовал этот прекрасный скинчик, и пошарившись в интернете, я наткнулся на такой прекрасный сайт. Это GG Rust, проект, имеющий статус одного из лучших и честных в своем сегменте. Ну а это халява, которую ты можешь получить прямо сейчас. Крути барабан, прописывай мой промокод и получай приз. И конечно же, заходи во вкладку бонусов и участвуй в розыгрыше бесплатных скинов. Ну а также вводи мой промокод, который даст тебе плюс 11% к пополнению. А после того, как ты закинул монетки, я расскажу вам, куда все это можно потратить. Открываем любой бокс на ваш вкус, достаем оттуда любой скин, который после закинем в апгрейд и сделаем из него скин еще вкуснее. А наличие Probably фейра на сайте предотвращает какие-либо манипуляции с вашими играми. Ну и самое главное, что ссылки на GG Rust в описании под роликом с моим промокодом. Ну а теперь вернемся к моей истории. Взяв с собой молотов, я побежал выжигать ему шкаф. Стоял, я, значит, добивал последнюю стенку, как вдруг вернулся прежний владелец этого домика Кризакс. Sheesh. Your base? <laughs> it little... No, it's not nothing. It's big stuff. Very big stuff. <laughs> Easy. И вот вы можете подумать, а что ценного я забрал с этого домика. А я вам расскажу. Здесь были самые топовые клоны всех растений. И очень много ягод, которые я мог потратить, скрафтив отличный чай. Я из Германии прибыл, рецепт целебный приносил. Чтобы построить здесь хотя бы туалет, ресурсов у меня не было, поэтому пришлось все ныкать в Station. Все, у тебя больше нету оружия, да, браток? И чтобы поформить дерево и отстроить здесь территорию, мне пришлось отсюда выпрыгнуть. И в это же время я пытался понять, откуда приходит этот Клизекс. Тут три варианта: этот дом. Вон тот дом, нет, даже четыре варианта, тот и этот. Какой из них будет, неизвестно. Но мне нужен дом, срочно. И вот, когда дерева уже было достаточно, чтобы отстроить первоначальную кибитку, я снова запрыгнул на эту территорию. Ведь именно здесь я собирался отстраиваться. Так как этот дом находился практически на бомжеспавне, скучно мне тут точно не было. Ко мне постоянно пытались запрыгнуть какие-то бомжи. Отстроить здесь большой домик я не мог, поэтому я пытался его сделать максимально вместительным. Со стороны он выглядел как просто типичный шкаф клановых игроков. А также я добавил немного защиты и поставил еще одну дверку. Домик был уже готов, оставались последние штрихи. А именно мне нужно было пособирать все ресурсы, которые я спрятал на этой территории. Так, сюда. Уф, сколько ягод. М -м -м. Плохо, что печки не могу ёнкнуть. Вы просто посмотрите, сколько у меня было ягод. В этот момент я смог себя почувствовать ягодным бароном. Так, в принципе меня все устраивает. Надо ночь переждать. После того, как ночь закончилась, я смастерил себе выход за территорию. Что тебя, патроны закончились, и уже по постреляет А чё так агрессивно-то сразу? Ох, нифига себе тут. А чё вы тут все делали? Я не знаю, что тут происходило, но этот забор действовал как ловушка. Понимая, что Кризакс где-то недалеко, и что он явно хочет вернуть свои ресурсики и ягоды, я принялся формить камушек, чтобы обустроить свой дом. Ход в дом у меня был не совсем удобен, зато практичен. Он отгонял много дуркемперов от моих дверей, потому что там нужно было прыгать и терять ХП. Ой, ты ко мне, да? И ты тоже. О, я о О, хорош. Они мой ящик разбили. Ты куда собрался? Ну ты шо, дружище девушка, ну подними позже. подними, будь человеком. И хотя бы посмотри, что здесь находится. Пойдем, покажу дом экскурсию. Само? А, это твой дом? Ну, теперь да. Спустя некоторое время я перестал убивать бомжиков, которые просто пытались посмотреть, что находится на этой территории. И давал им шанс что-нибудь найти и засейвить. Ладно, что найдете, то можете забрать. Потихоньку-помаленьку мой домик улучшался и превращался в каменную крепость, и я мог спокойно вздохнуть без страха, что меня кто-то зарейдит, пока я буду где-нибудь фармить. Из главного мне оставалось всего лишь наплавить металл, хорошо, что на территории были большие печки, которые ускорили процесс. Кто это сюда лезет, я не понял. Капец он лайки просто. Чем металл мой хотел украсть? Ну а позже я и вовсе стал свидетелем того, как один бомж пытался убить другого. Мне ничего не оставалось, кроме как решить этот конфликт. Спасибо, чувак! Эй, смотри, Hey, look, uh, I'm joining a, I'm joining a Zerg. You know, like twelve people. Do you have any tips? <bubble noise> I'm having a На этом сервере происходило что-то поистине странное. Я постоянно встречал каких-то различных доброжелательных челиков, которые были готовы на меня пофармить. Эй, you need to farm food for me, or I kill you. <Jahren> Hey, my slave Okay, okay, I farm, but where's your base? Take it You need to farm 2k wood, oh. you my slave right now No, no, no, no. Let's farm wood um. You need farm wood I give you 20 seconds Okay, okay, okay, Jesus Christ, I'm farming wood for you Good job, my slave You're a very beautiful slave in the world Who is you? Kill him! Yeah, Kill him my sleigh! Kill this fing bitch! Rrha <laughs> Here's the wood, here's the pumpkins. Okay, you can save your you can save Tom yeah, Facet my friend. А когда на сервере наступала ночь, я варил вкусный сочный чай. А потом на мою территорию занесло какого-то неопытного бомжика. И я решил предоставить ему небольшую защиту и просто добавить его в команду. Стройся возле меня, я тебя прикрою, помогу, чем смогу. Я сам недавно зашел. Ну, ты уже крутой, у тебя есть оружие. Да я вот на этой же территории его и нашел. А еще мне нужен был скраб, чтобы поставить первый верстак и изучить гарпун. Потому что в будущем я хотел строить что-то на воде. Помпик сюда, два помпика сюда, и только я спокойно пытался переработать ресурсики в порту, как на меня выбежала целая орда бомжей. Недолго думая, я решил притвориться своим, чтобы они меня не убивали. Стойте, стойте, чуваки, это я. все, все, не трогаем его, я убил Типа наверху, я убил Типа наверху, буститесь на самый верх. Давайте все толпой к стерешке, Наверх, Наверх, на, на, на наверх, наверх, наверх буститесь. Наверх буститесь, там Перераб, тогда никто не трогайте. Конечно же у некоторых ребят появились сомнения, что я не свой. Я, не, я не, знаю, не знаю, кто это. Но когда начался замес, всем было без разницы, кто я такой. Поэтому мы сражались бок о бок. Гаси его. Убил одного. Убил второго. Э, кто убил? А, меня убили, меня убили, да? Убил. Помоги Помогаю, поднимаю. Некоторые клановые игроки были просто в шоке от того, с какой агрессией я их пушил в соответ. Я тут типов развалил жестко. Надо домой быстрее идти. Тем временем, пока я занимался своими делами, мои соседи обсуждали дом, который стоял на моей территории, и я смог послушать этот разговор. А железный нет? Но мою... Я могу его бахнуть? Железный нет? Я, у меня не изучен человека, но у меня срочка есть. Они а хотят бахнуть мой строчка. дом. 4500 есть. Порка. В моем доме ничего не помещалось, и тогда мне пришлось сделать небольшую перестановку. И поверьте мне, через время он стал действительно компактным. <св> Идеальный дом просто с того игрока. УЗЯбми! <пл> Оощей! <-дивительный дом> Кризекс нашел мой дом, это означало только одно, что мне нужно строить что-то новое, скорее всего он пришел бы меня рейдить И стоило мне только приметить одно хорошее местечко неподалеку от меня, как вдруг его начал кто-то застраивать Конечно же я решил разобраться с этим негодяем Слушай, а я как раз хотел дом на воде, то что надо За это место началось жесткое сражение. Меня даже зарубили тесаком. Да, туда его. Но мне нужно было, чтобы это не стало завоевывать эту территорию. Руби его, руби! Руби его, руби! Кемпер мне не давал полутаться. И тогда я нашел решение этой проблемы. Я просто решил поставить фундамент, чтобы он меня защищал как стенка. Убегаем. Фух. Надо кодовые замки поставить, чтобы ты тоже мог, если что, использовать двери. Очевидно, соседи нас не взлюбили с первого взгляда. Да, друг, ну ты вообще знаешь, вот ты такой, конечно, этот, молодец. Вначале убивают, а потом, ой, зачем ты, друг, это сделал? Э, я написал тебе пароль в чате, слышишь? Ты можешь его вводить. Ну, если тебе надо будет, ты можешь забегать сюда. Короче говоря, этому пареньку я дал доступ к своему домику, чтобы он мог спокойно сейвить свои ресурсы. Потому что отстроить свой домик на таком хардкорном сервере он не мог. Все, ты можешь пользоваться. Конечно же, меня заинтересовал домик, откуда стрелял берданчик, и там меня ждал приятный сюрприз. Тут все качал! Иду Ой, Сачелька! Ой, отойди блядь, дискорд, блядь, в дискорд, Судя по тому, что у одного из них был калаша, а у другого сачелька, ребята явно собирались рейдить. И я думаю, вы уже догадались кого, не правда ли? И когда настала ночь, я увидел это. У меня куда-то исчез потолок. Там дома рейдят. своего убил извини я тебя убил, не знал И двери. когда вы открываете двери, видите такое дар речи просто пропадает Че им от нас надо, слышишь? Первый рейд был полностью отбит. Домик мы успешно застроили. Офигеть просто. Я не успел построиться, мой дом уже кто-то рейдить пришел. Yes, yes, loot my fournaces, yes, yes. Мои печки постоянно пытались грабить. но все, что у них получалось забрать, ну вы в принципе вслышали. И знаете, когда я свой домик, я и не представлял, что он выглядит таким странным образом. Наконец-то я добрался до рыбацкой деревни, где купил ласты и был готов отправляться в подводную лабораторию. Куда этот тип делся? Надеюсь, я его убил. Я его убил. О, реально гений. Плавал я, значит, занимался своими делами, как вдруг услышал взрывы в стороне моего дома. И это было очевидно, что рейдили меня. По ощущениям, то меня рейдят. Опять. А это меня рейдили. Ты убил их э, это я. я я пушку не могу найти я пушку не могу найти они вообще так много по мне это рейдили я не знаю как так получилось но нам удалось заставить домик второй раз это они все это время нас рейдили hey, да, да, да. сумасшедшие подошли какие-то бомбы Ребята какие-то гольники подошли и говорят, подутатели могут же, типа не выходи. помогали. Не выходи, Не выходи, не выходи. Опа! После рейда нашего домика у нас остались молотовы, которые мы решили потратить на деревянные домики в поисках Кризекса. Но все поиски были безуспешны, его мы так и не нашли. А после, понимая, что этот рейд был не последний, я решил поформить камушка и загрейдить нашу кибитку. Все, теперь они нас не зарейдят. На берегу я приметил каменный домик с деревянными дверьми и подумал, что было бы неплохо потратить молотовые именно сюда. Ой, второй верстак здесь. М -м -м. Сюда. Вы, наверное, не представляете, насколько же сильным был этот оку. Одна чашечка этого прекрасного чая дает плюс 30% к фарму руды. Это были действительно серные залежи. Этот чай я мог продать за колоссальный ценник. Короче, я был в восторге. Тем более, отсюда я забрал второй верстак. Я тупо король фармеров. Если я поставлю магазины с этим чаем, я стану сразу самым богатым человеком на земле. Наконец-то я добрался до воды. Меня очень сильно заинтересовало место за маяком, ведь именно там, как мне показалось, было идеальное место, чтобы там построить домик. Please, man, don't kill me, please. И уже там я увидел подводного обывателя, который явно плыл в свой домик. Жалко этих добряков. Офигеть, это дом в онлайне. Вот это поворот. Вот это реально поворот, жесть. Как вы знаете, у меня были большие проблемы со скрапом. И спасти эту ситуацию могла только подводная лаборатория. Все тщательно осмотрев, я понял, что в ней никого нет. Это было мое время плотненько полутаться. Я полностью забил свои карманы и отправился домой. Дома я встал в АФК на пару часиков, немного отдохнуть от игры. И когда зашел, я увидел то, что меня зарубил кто-то с мачете. Кислый. Кто ты, кто ты такой кислый? Блин, вот неприятно, а я слабый туда пришел. Ёки-палки. он меня недавно рейдил. Этот дом был проклят, его рейдили три раза, и восстанавливать его я не собирался. Ну ладно, хм. вот это я отошел и кашну чисто немножко, соседи. Классные у меня. Любимые соседи Обожаю их. Я не понимаю до сих пор логику некоторых бомжей. Вначале они перепрыгивали через колючий забор, чтобы потом попроситься выйти на улицу. А У меня игра зависла. Да чё за говно? Бро, you need go outside? Yeah, bro. What? You need go outside? Он сам говорил, что хочет... Наружу попасть, а тут выход только один на спальник. Окей, okay, окей. Okay. Let's go, let's go. <решил> <решил> Эй, <блин. решил> Это опять тот же Сэм с черечком. <решил> блин, капец, он неудачник. Дважды прыгнул, он дважды умер, да. <решил> Жесть. Ждем еще одного Сэма, короче, он по-любому вернется. Ох, как же сильно я был прав насчет Сэма. Ау! Сэм! Это Сэм пришел! Ха -ха! Знал бы Сэм, что он попал не на свою территорию. Ведь ее охранял охранник по имени Папачиз. Где этот Сэм? Че? Я не могу запрыгнуть туда. Я до сих пор не знаю почему, но некоторые двери здесь были открыты. И в этот момент я понял, почему Сэм сюда так рвется. Все пазлы сложились. <скльяра> Нет, там нереально пробежать. Сэм все открывал двери и, скорее всего, менял пароли. Мне нужно было действовать максимально быстро. Тут же я нашел тайную лазейку, по которой я мог попасть в центр дома и разбить этот гантрап, который мне мешал пройти. Опа. Да где, блин, опять эта дырка? Бро, я Я Ты кто нафиг? Он всё деспавнил Бро, пожалуйста, Это Сэм! Сэм, ты чё, дурак, что ли? Самулик, Блин, будет фигово, если он Закроет гаражки <laughs> Да, Блин, ему хату отдали. Мне надо шкаф разбивать, а я не смогу. Не, габала. Я не смогу застроить тут ничего. Изи шкаф. Изи. Я все закрыл то, что можно было. И это моя гаражка. Тут все гаражки мои. Кроме этой. Имба. А вот и Сэм. Когда Сэм понял, что один он не справляется, он позвал своих друзей. Я не знал, что делать, ведь застроить этот дом я не мог. Мне нужно было разбивать шкаф. Ну а чтобы застопорить своих противников, я немного застроил потолочки. Вау! Как оказалось, мультишкафы уже больше сюда не доставали, и домик этот я полностью смог застроить. Ха! Все, это мой дом. Новый. Я до сих пор не понимаю, что произошло в этом доме и почему были замки открыты, но такой расклад событий меня вполне устраивал. Я понимал, что в моем огромном доме один на один все эти ящики не поместятся. Мне срочно нужно было отстраивать что-то побольше, и поэтому, выпив чашечку горячего чая, я отправился на фарм. Кто тут постоянно фармит возле меня? Привет. Я не хочу тебя убивать, но чувак, ты меня вынуждаешь это сделать. Все, все, все, не надо. Не Пойдем. Не надо. У меня для вас есть сюрприз. Я проснул, просто, мне нет. столько лута не нужно. Ты не убьешь меня? Нет, а я дом хочу строить. Сказать честно, в том доме оставалось очень много для меня ненужного лута. Но он бы явно пригодился новичкам, которые только зашли на этот сервер. Только аккуратно, не умрите. Туда не прыгай, там колючка. Вот так лучше через нее прыгай. Заходи, заходи. Стой, стой, стой. Пустой. Не, это кто-то, короче, гнилуху открыл. Вот, забирайте, тут оружие есть. Уже в этом трупе. Вот, смотри, оружие тут есть. Берите все, что нужно, все, что хотите, берите. Тут инструменты есть. Я, возможно, уголь заберу просто. Вот. Уголь мне еще понадобится по-любому. Остальное не знаю. Берите, что хотите. Только вам надо строиться подальше. Короче, пока лутаете, все, что вам нужно, я приду вас открою скоро. Я пойду дом дострою свой. Ага. Так началась история о двух хатиках, которые ждали полчаса, пока же я дострою свой домик. Бам! Ты за сейви все, стоит. Ты вначале скинь обратно туда, построй дом, а потом да, вернись. Да-да-да, все понял. Спасибо большое. Спасибо. Да не, ты за что, убей. то. Ты лучший. Я тебя люблю <с просто. Давай. А ты так хорошо строишь дома? Ну, не очень. Но вообще, да, могу что-то построить. А ты бы не мог мне построить дом, если тебе не сложно. Хоть я и хотел уже идти спать, потому что я играл очень много времени, но отказать ему в помощи я не мог. Для меня в этот день это было последнее задание. Ну у тебя домик готов, тебе останется только в камень. Тебе даже дерево сейчас не нужно. Тебе вот на, ледоруб, надо будет побегать, на камень, потом да? поформить камень. Ну все, ставь на двери, улучшайся. Если что, завтра увидимся. Все, хорошо. Ну все, удачи тебе, до завтра. Все, спасибо тебе большое. Как хоть тебя зовут-то? Да, меня Василий зовут. Ага. М Вася Василий, понял. А то акцент у тебя такой необычный. Следующий день меня встретил с приятных новостей. Во-первых, мой дом был не заряжен, а во-вторых, у меня появились соседи, которые стреляли по мне с крыши. Понял. от моего дома уходите прочь негодяи После того, как я показал, кто здесь на самом деле хозяин, на крышу они больше не выходили. И у меня появилось время немного подлутать скрапа. А еще, когда я проплывал возле маяка, я увидел то, что один домик на воде был зарейжен. А как так вышло? Вчера этот дом только стоял целый. Его бахнули за ночь. А на маяке сидели какие-то челики, которые явно перерабатывали компонентики. Хэнзабб! И давай весь свой скраб иначе мне придется тебя уничтожить I server, man. я иду Please. к тебе сладенький брат не надо я только зашел зачем ты меня убил Хорош! Ха, ха ха вот это была жесткая битва. Фух, не зря дрался. Вчера, когда я здесь плавал, я не подал значению какое же это место было имбовое. Вы посмотрите, оно находится далеко в воде, а глубина здесь очень маленькая. То есть мне не надо было отстраивать 10-этажку, чтобы спокойно в ней жить. Я хочу здесь дом построить. Все остальное время на протяжении получаса я фармил камушек и дерево, чтобы приехать сюда и отстроить свой домик на воде. Там тип какой-то вышел. С переработчиком, вкуснях это какая уплывала. Куда это вы мои вкусняхи пл плывете, скажите мне. Долго искать место для строительства я не стал. Я решил построиться между двух больших домов. Идеально вообще построил. Фундаменты я сразу тоже решил укрепить, чтобы умники даже не пытались продолбить мой домик копьями. После того, как я отстроил домик, первым же делом я отправился в подводные лаборатории в поисках скрапа. Но там меня вначале встретила акула, Офигенно. а потом какие-то два челика. Хорошо то, что они явно отсюда уходить не собирались и у меня был домик на воде. Вернуться я смог буквально через пару минут. Там ганжа, пела, дари дари, дей я погибал на пляже в окружении друзей. Я принял решение постоять наверху и дождаться, когда же они будут уходить, чтобы совершить план перехват. Сюда нафиг! Жесть нафиг! Двоих размансил! Так, я сюда сейчас вернусь. Вот и вернулся мой томик с топ-сетом. А, заруба жесткая вообще была, мне понравилось. Дом милый дом, как говорится. На маяке я услышал плотную зарубу и кто-то стрелял с калаша. И тогда я решил туда сплавать и посмотреть, что же там происходит. Красиво. Ого! Ого! Это их дом, я понял. Да, скажем так, отношения с нашими соседями сразу не задалось. Поэтому, чтобы меня никто не дуркинпил под водой, мне пришлось подключить турельку. Офигенно у меня соседи. Do this, man. Сказать, что я в говне ничего не сказать. Я понимал, что мой дом вот-вот скоро продырявят, потому что они могли стрелять с ракет по моему дому прям со своего. Поэтому тратил все свои ресурсики в улучшение моего домика. После того, как все подутихло, я отправился до моего основного дома, чтобы взять оттуда немного ресурсов для улучшения домика на воде. Как вдруг один человек из моей команды написал, что кто-то меня рейдит. Меня рейдит. А после я его все услышал взрывы. Сишками рейдит. Мой дом уже бахнули. Они застраивают его Не знаю, наверное, заряжено. Я знаю, что я сейчас сделаю, подожди. Нет, нет, нет. Убил нафиг его на крыше. Тут надо застроить. Это просто жесть. В этот момент я подумал, что Дон Кихот это мой сосед. Но вы не представляете, как же сильно я ошибался. Это меня мои соседи рейдили, представляешь? Да, который железный дом. Я значит пошел домой за патронами, они в этот момент рейдили мой дом, представляешь? А мне стоило только домой вернуться, как все они а на спальниках. Вот так вот, видишь? Мораль всей басни такова, не стоит меня рейдить. Не стоит рейдить этого льва, понял? Жесть просто, что происходит возле моего дома? 13 й с буром едет. Мне такой бур пригодится, брат. Что ты тут ищешь со своим факелом, а? Ты моего друга полутать решил, Да. Блин, чиз, иди нахуй, а, бля После небольшого поражения Дон Кихот залез на маяк и начал оттуда Стрелять по мне с болта Я вначале попытался его оттуда выкурить, но у меня немножко Не получилось, и потом снова Не получилось, и когда он пошел меня лутать Он попытался угнать мою полуживую Субмарину, и тогда Сработал план Капка Сюда! Я надеюсь, это тонкий ход. Чувак, какой же ты невезучий сегодня. Таким образом, ящики в доме на воде у меня забились окончательно. Наконец-то я отправился в мейн-домик, где планировал скрафтить побольше турелей, чтобы защитить свою крепость на воде. Но услышал взрывы. Подожди, это меня что ли опять рейдят? У меня просто не было времени, чтобы мешкать. Мне срочно нужно было появиться в домике на воде. Судя по звукам, ребята рейдили со второго этажа. И были они уже очень близко к моему луту. Открывать гаражки было очень опасно, потому что они могли находиться уже за этой дверью. Я дождался, когда они кинут еще одну сишку, чтобы услышать, в каком месте они примерно находятся. И только тогда продвигался маленькими шагами. Я был заперт, деваться мне уже было некуда. В этот момент я мог рассчитывать только на себя и на максимальную удачу. брат они меня рейдили я их опять нафиг убил что за крепы? ракетами нафиг ракета сюда дим димыч хорошо что я понял что это меня рейдят Иначе это агг вообще было бы это просто зажим зажим веры был Сюда. Мои соседи точно меня не любят. Я не знаю, что с ними делать. Как оказалось после, моими соседями были Нолик и Дим Димыч. А кто такой был Дон Кихот, я до сих пор не знал. Но поверьте мне, скоро все карты откроются. Пока я очередной раз плавал за партией лута до своего основного домика, Дон Кихот дипнул моих соседей, которые пытались меня зарейдить. Че вы там делаете? Вы что, лут диспавните? Они ящики разбивают. А Мои пароли поменяли, что ли? Да, дружище, привет. Как девички? Не надо, друг, пожалуйста, не надо. Мы, если что, просто приплыли как бы. Все это время, я думал Дон Кихот мой сосед. И тут все пазлы сложились. Дон Кихот был таким же путником, как я, который просто искал приключения. И я открою вам секрет. Это был Михаэль. Честно говоря, я был приятно удивлен такой встрече. Иди сюда, я тут три лестницы поставил, а тут сюда снимай. <связать> Принципиально не хочет. Короче, суть в том, что мы тебя не хотели рейдить. Потом мы видим каменный дом, и я такой думал, у нас две сишки, почему мы не зарейдить каменный дом? Мы хотели здесь поселиться изначально. Потому что тут маяк, посмотри, тут совершенно лаба. Ну видишь, у дураков мысли сходятся как бы насчет местоположения, где построятся. <связать> <связать> да, да, да. <связать> Так Михаэль со своим напарником помогли мне избавиться от агрессивных соседей, но дальше это знакомство принесет огромные плоды, в нашем океане были еще одни противники. Там выстроим Три хита ему дал, не знаю убил или нет, а что тут много вообще лесов было? Ну там пиздец, А ну, если хочешь, ну типа зайду, пошли посмотри, просто возьмешь, пока, да. Просто я не, ну тут я уже забыл. Это свой? Стой, это не свой с Чувак, нам пиздец. Нет, не свой, не свой, нам пиздец. Брат, ты не против? Я просто впервые тебя залезу. Тебя ухудливать. Ха-ха. На, возьми дерево и план постройки. Не знаю, ты не запрыгнешь. После Михаэль мне провел небольшую экскурсию по домику моих соседей. Да, и вы просто взгляните, каким же крепким этот домик был изнутри. Какой-то А у них а, э... ну... тут вообще все было, у них там несколько строчек. Это... Михаэлю удалось сорвать огромный куш. Ресурсов здесь было более чем достаточно. После чего активизировались наши новые соседи и начали частенько нападать на меня с гарпунами. Как оказалось после, в этой кибитке жили ребята с клана 90-х. Я немного отлучился по своим делам. И в то время, как я отходил, как обычно, начинается какая-нибудь жесть. Я... Чувак, так это и... Изи! Это изи мне законтролить, я сейчас беру Элку. А, ты готов, если что? Пацаны, я считаю, что вам нельзя улетать. Дал хит тоже. Да, я пошел. Дал хит. Чувак, еще слева, слева, слева. Слева? Нет, нет. Их убили. Мне наконтрить? Подожди, даже, я не знаю, у них там замес какой-то идет. В воде, короче, чувак, какой-то сидит. Бил. Все, корови жопа. подожди, это по нам, это по нам тоже дали. Они лутают себя. Им корову взрывать! Корову взрывать! На! Но это все, это, конечно, для них. Они хотели рейдить, я прям уверен, что они хотели. Слушай, мы на самом деле можем, типа, ворваться к ним. Ну а когда наконец-то вернулся я, от этих замесов не осталось и следа. Но я все же смог поймать челика, который налутал очень много топ-сетов. кипс с ракетницей сюда. Ты обнимай меня крепко, как никого и никогда не обнимай. Давай споем с тобой про лето, в нем нет тебя, нет меня, не обвиняй. Я не знаю, что нужно было соседям от меня, но они частенько ко мне наведывались с гарпунами. И справиться в соло против двоих в воде это практически нереально. Все же иногда мне это сделать удавалось. Чего им надо от моего дома, вообще непонятно. Наверное. Он с болтом на крыше, слышишь? И когда они поняли, что в воде они не вывозят, они сели на крышу с болтовкой. Но они не знали, что у меня тоже есть болтовочка. Минус на крыше. Давай, давай, давай, есть лесенка. Я его убил на крыше. Может туда плыть. У меня, у меня на все. Убил. Еще убил. У нас был хороший план, я их убивал, а мои друзья лутали. Че тебе надо что нибудь с них? Да не, не, себе оставь. Нам это тоже не надо, да, да, да. Сзади лодка, чувак, сзади лодка, 190 лодка. Два типа. Голову дал. Я понимал, что упускать такую добычу просто нельзя. А возле меня была лодка, которую я мог угнать. И я отправился в погоню за ними. Как оказалось, после эти ребята поехали на карга. И я понимал, что скорее всего они будут пытаться штурмовать. У меня было время попытаться заехать с левого борта, пока они отвлекали правый. Мой план сработал успешно. Я забрался на борт корабля. Оставалось самое сложное. Выжить и найти всех противников. Жестко. Я осмотрел полностью командирскую палубу и здесь никого не обнаружил. Но увидел, что один ящик находится прямо передо мной, который можно было спокойно закрыть. Штурмовать их было просто глупо, потому что я не знал количество противников. Тем более, у одного из них точно был коллаж. Когда я надел на себя топ-сет и взял калаш в руки, я почувствовал себе максимальную уверенность и просто пошел пушить вниз. Пробежав полностью корабль, никого я здесь так и не обнаружил. Скорее всего, его друг просто уплыл. Зато я смог спокойно поутать все ящички. Два калаша-сишка. Сюда. После я сел в лодку и отправился в сторону дома. И, казалось бы, самое сложное уже позади, но по пути меня пытались перехватить какие-то сумасшедшие летчики. Кто это нафиг? Да нафиг? Маньяки какие-то летели на коптере на зеленках с помпом нафиг. Добравшись до дома, Михаил мне рассказал, что кто-то занял маяк. И находились они уже там очень долго. Нам нужно было с этим что-то делать. Я, правда, с компонентами, но пофиг. По-любому перерабатывается демон. Вот тут тормози. Один минус. Блин, я... Их тут трое. Спрыгнул один. Убил. Сзади тебя уп упал. Лутаю. О, чувак! Смотри нафиг! <laughs> лутай, лутай, лутай, лутай! Три хита ему дал. Пуш, пуш, пуш, пуш, пуш. Он наверх поднялся. По лестнице. Тринадцатый все-таки его запушил, и мы переработали все их компонентики. Потому что мы собирались изучить взрывчатку, чтобы зарейдить наших соседей. Да, жизнь возле маяка просто топ. Лодка. Голову дал! Голову дал одному. Можно запушить их нафиг. А потом в воде мы словили еще каких-то двух пулеметчиков. Поток людей возле нашего маяка был просто нескончаем. Это этот чел, который меня убил, слышишь? Собирай топсеты Остальное же время мы плотно воевали с нашими соседями, которые все время сидели на крыше. Один в воде. Да, ухит. Сможешь добить его на лодке? Хорош! Дал хит ему. Убил нафиг. Он умер. Судя по всему, у ребят кончались ресурсы, и они собирались идти фармить, но мы их смогли перехватить. В какой-то момент мы с ребятами решили сбить вертолет, который пролетал как раз возле нас. Попал. Я умер! Я жив! Убил! И знаете, сбить вертолет было несложно, а вот найти все ящики, это уже был другой вопрос. Ну а сейчас хотел бы с вами поделиться небольшим лайфхаком. Если кто-то из вас когда-то собьет вертолет в воде и вы не сможете найти ящики, то я вам расскажу простой метод, как его все-таки обнаружить. Вам нужно всего лишь отплыть на то расстояние, на котором не пролисовывается трава. Вижу ящик. Вот. Вот он, смотри. О, вот ради этого мы его искали. Наконец-то у нас появилось достаточно скраба, чтобы изучить взрывчатку. И все остальное время я очень долго плавил серу. О, ракета сюда. А еще любителям пофармить на коптере на заметку. Оказывается, коптер можно спрятать в шар. И таким образом его никто не найдет. У ребят было немного МРС-ракет, и эти подарочки мы решили отправить нашим соседям. Как бы так описать. Корресы, а, был, был, был по, по, пола, половина... РСЗОшек сбила повозка которые сняли. Не знаю, сколько Я конкретно. Знаю. Сейчас, слышишь, они спать ушли. Сейчас они прилетит. Сейчас прилетят ракетки, они проснутся по-любому. Ты ракет не брал с О! О, чувак, отдельно попал. МВК, что ж Да, да, да, да. Каким-то образом, каким-то чудом вообще бахнулось. Но нам она не нужна, по идее. Н нет, как раз шкаф здесь находится. Сейчас там задиспалнено все будет с записками. Или <звук> типа такого. Дерьма. Вообще, а я а думаю, что здесь... надо запустить. Да. Тот. И стой, я бахну? Не подходите. Там гаражка на китай, 12 хп, давай достреляем, давайте у меня на те разрыв, а разрыв есть? до да, двадцать О, сюда вот сюда бахаем и все изи. Да, да, да. <связь> Нормально. Да у нас все. Офигенно, нравится Да, да, да, да, да. О, дороговато. Они спят. Такая прочитанная тема на самом деле. О, нормально. Сдел, Сделал бы финальным рейдим типа, так и знаешь. Это Ой, так мемно от моего лица смотрелось. Я просто разворачиваюсь на тебя, и там просто ракета в меня летит прям в лоб. Ловизи. Инквизиторы пришли, слышишь? Блин, я хотел, чтобы они онлайн онлайне были, как бы они резы таскали. Сладенькие. Я бы, я бы еще представил, если бы они такие, блять, в онлайне были, ломается потолок, а там сверху тело падает. Мы действительно хотели их зарейдить в онлайне, но они уже сладко спали. У меня уже накопилось очень много ресурсов, которые можно было потратить в улучшение моей крепости. Потому что я знал клан 90-х, они были мстительны. В какой-то момент я даже наконец-то себе провел электричество. А еще у меня абсолютно кончился металл. Но хорошо, что у меня были большие печки на моей территории. И вы просто посмотрите, как же ночью это красиво выглядит. Освещение просто бомба. Чтобы отстроить подводный лабиринт, дерева мне нужно было очень много. И тут мне как раз таки пригодился мой чаек. Ну и конечно же, не забываем про Кризакса и его друга. В какой-то момент мои ребята нашли, где они живут. И сказали мне их координаты. Конечно же, у меня уже были изучены ракеты. Поэтому я пришел их выселять. У него тут коптер был. Во, то ради чего я его рейдил. Естественно, этот домик я тоже отдал своему другу. А мне хватит ресурсов для типа, попытания? Вот что Да вообще, Надо да. Ему спальники поломать. Тут оружие есть какое-то. На следующий день я увидел то, что клан 90-х восстановили свой домик. Но какого-то сопротивления они больше нам не оказывали. У меня было время заняться своими делами. Расставить везде турели и построить наконец-то подводный лабиринт. Насчет турелей. Я придумал такую схему запитки, что ко мне просто никто бы не смог даже подплыть. А, я в этой, не знаю, авторизовывал? <смех> <смех> не авторизовывал. Ну, работает хорошо Извиняюсь, он. <смех> Сейчас, подожди, я офну турель. Я забыл. Ты у <смех> тебя авторизоваться, я сам повторизовался. Сидят, короче, там у себя в доме передают из бункера ресурсы. Ёб твою мать <смех> Рабочая фигня, конечно Блин, он разряжает мои турели, зачем? Нормально же общались У вас там что райский уголок, что ли, наверху? Временно, временно В смысле временно? Ну, а потом застроим, застроим их ну так, смотри, если по красоте сделать, турели поставить вокруг, да? Типов побайтить на рейд, фиг, кто зарейдит этот дом, потому что ну в воде невозможно это сделать. А потом я долго и нудно принялся отстраивать подводный лабиринт и продумывать каждую комнатку. Я хотел сделать разнообразные ловушки, а не просто раскидать по периметру гантрапы. Здесь были комнаты с обычными ловушками и ребусами, математическими загадками. И вы представить себе не можете, сколько раз мне пришлось умереть, потому что у меня просто кончался баллон. А еще, оказывается, под водой можно поставить камеры. Те, кто не знал, пользуйтесь, это действительно крутая темка. Короче говоря, об этом лабиринте находились различные комнаты и спрятанные магазины, в которых лежали ключи от следующих комнат. Игроку давалось всего лишь 600 секунд, чтобы полностью решить этот ребус. Призы были максимально разные. Но каждый победитель получал просто огромные горы ресурсов. В принципе, последний штрих. Нормально. Типа смотри, вот здесь будет типа подсказки, обманки, короче. Там что-то есть, он выглядывает и умирает. Не, не выглядывает. Потом идем дальше, смотри. Типа вот здесь будут комнаты специальные, смотри, он попадает сюда, тут стрелочка наверх, да, и тут будет два выбора. Либо он просто возьмет ключ от комнаты, которую я тебе показывал, первую, да, в которую будет ключ еще один. Либо он попадает Если сюда, что, что в не Если что, можешь в магазине именно воде расположить. Да, да, да, вот иди сюда. Либо он вот сюда mm -hmm. попадает, можешь подниматься. И смотри, что там. Прикольненько. А, ты авторизован. Прикольненько. Мне кажется, очень мало людей пройдет. Ну, выглядит его, вы, слушай, уже, при, уже прикольнее выглядит. Он попадает сюда, и вот тут а -а -а. нужно, смотри, опять найди ключ, короче. Ему нужно найти, будет ключ, смотри, вот здесь. Я Здесь, здесь смотри, кое-что есть. Оставались последние штрихи. Я раскидал везде ключики, оставил подсказки, и можно было запускать первых желающих пройти испытания. По роли двери 3278. Сейчас что-то будет. Либо он угадает. Ой, да <свистит> все, я так и знал. Я так... <свистит> <свистит> <свистит> не угадал. <свистит> Блин, ну нафиг он сюда пошел. Ну то это ж понятно, да там, что Нет, там вообще все. Я тебе говорю, там просто 70% людей там поляга. <свистит> <свистит> <свистит> ну в этом и прикол, то есть. Первый игрок не смог продержаться даже и 30 секунд. Время настало запустить второго. Все, я просто где-то сзади смотрю за твоими действиями. Офигенно, слышь, он реально плавает и смотрит на таблички, это топ. Да-да-да-да-да. История о грустных дайверах. Он думает, там гантрапы, слышь, это реально можно было поставить. Побаивайтесь, побаивайтесь. О. Смотри, ключ от треугольника, короче. Слушай, он гений, он не пошел туда. Он что-то знает. Ключи треугольника, смотри. Опа. Ну там лестница, там выход. Ну, логично же. <соценно> <соценно> <соценно> <соценно> Все. Бедный пацан. Грустный тромбон ему. И второй тоже, к сожалению, до финиша не добрался. Он даже не прошел полпути. Ты готов? Как говоришь, готов. Мы с тобой отправляемся в подводное плавание. Это новый участник, который еще не знает вообще что-то такое. Нормально, держится держится уверенно. Это гений, что ли? Слышишь, он быстро догадывается вообще. А куда он поп... А там, может, это, у него выключена быть полоска. Чевак, он умер. <с rubbing> Блин, я пропустил этот момент Я не знаю, зачем он сюда поплыл Он вроде все правильно делал, короче, и протупил Там же кодовый замок видно Самое классное в этом лабиринте было то, что игроки постоянно попадались на разные ловушки О, -о, -о, -о! О, -о, -о вот это гений Чувак, где он умер? Я что-то пропустил <с> <rico -aty> Ты говорил то, что подозрительно выглядит вот эта табличка он Выход? пошел наверх, слышишь? да? серьезно? я, я должен был убить первым он потерял друга своего да. и даже не посмотрел я на его труп представляешь, они не могут его пройти, а ты представляешь ну, мы это все придумывали то есть, каждую вот эту фигню с табличкой да я так и знал, я так и знал, что он туда попадется. Я так и знал. Наконец-то в какой-то момент появился действительно умный и внимательный челик. У меня были на него большие ставки. Но это самый офигенный участник, потому что он все досконально. Опа. Досконально изучение. Изучил. Это испытание долго никто не мог пройти, поэтому я даже позвал Серегу Рыпринцева и его друга портить. Да, да, да, я слышу. Пожалуйста. Везде Костерный... что-то есть. Там что-то есть. Ключ. Не хочу. Не хочу, там что-то есть, но я не хочу. Нахрен тут э, везде может быть гантрап, я тебе говорю. Найди кот. Подожди, давай, везде ладно, наверх, налево. Кто-то есть. Там что-то есть. Я, я Хорошо. Хорошо. О, <смех> плюс баллон. Найс. Nice. Везде что-то есть. Mm -hmm. У меня мясо забрал. А, 3278. Ну, допустим, я услышал. 3278. Окей. Nice. Ключ. К одной да, из звезд. Умирает, Взял два ключа, которые здесь есть. Это выход, да, я так Точно? полагаю? Я знал, что там такое. Я знал, что там что-то есть. Найдите меня. звездочка. Так, а здесь я не могу открыть, я понял. Все, у меня два ключа. Понятненько. Где-то в потолке подсказка. Я понял, где-то в потолке, говорит он, а, -а, -а! хорошо, там нет никакого контрапа случайно, что знаем мы вас, мы вас знаем, о, мачеты, хорошо, так, я правильно понимаю, что мне нужно долбиться вот сюда? Это я дальше пошел. Погоди, сейчас. Здесь еще у нас есть, но там скорее всего. Ха-ха-ха! <смех> <Ох, смех> блин. Серега, нет! Не такие ставки <смех> на тебя были! Блядь! <смех> С первого раза они не прошли, поэтому я дал им еще одну попытку. Но я могу вот сюда пробуриться, здесь же, видишь, нет этого самого. Ну да. Еще отойди. <сёк> <сёк> <Чё так рано? сёк> Ключ здесь есть. Ключ. Я Знаю. здесь не от этой двери. <сёк> <сёк> подожди, подожди. Нет, не от этой. По угу. а логике вещей. Да. Так, наверху что-то О2 кислород. Но у нас что-то кислород. О2, да. но там пополнится типа, можно. Не сказать. попирай. Трижды 3,9. 4 в квадрате. 3, 9. 4 в квадрате это 8. 9-4 в квадрате. 4 в квадрате 3, это нет, 4, 8. 16. 4. Да, 16. Получается 9, 16, 5. 9, 1, 6, 5. Готово? Выметь потолок с меткой. Оп. Выплыли. Какие-то шмотки. Ну, ладно, поздравляю, помахайте в камеру, вы прошли. Хоть они и не с первой попытки прошли, но я многим давал второй шанс. Блядь, <звы> нет. Ну и наконец-то попался тот самый человек с этого сервера, который полностью прошел лабиринт. И впереди его ждал большой подарок. ой ой я выиграл. На самом деле ты пока что первый, кто вообще пошел, как бы, ну... Это а я бы ну, прошу. Пляночка. не надо, не бьешь, сейчас другие будут проходить. Бери все, что тут есть, там шприц есть. Да-да-да, сейчас, ребят, сейчас следую так, будет, вот и, следующий будет. Вот следующий будет раунд. Как-то раз я даже привел сюда команду все, из пяти дайверов. Но открою вам секрет, ни один выжить Выходим. из них не смог. Откройте вот эту дверь, откройте. Там контракт. Не, это выход. <звы> <звы> это выход на спальник с этой локации. Короче говоря, этот лабиринт был интересен тем, что это было нелинейное прохождение. То есть тебе нужно было возвращаться из комнаты в комнату. Например, ты нашел ключик, отправился в третью комнату, в третьей комнате ты нашел ключик от первой комнаты и так далее. Но я уверен в том, что каждый участник получил незабываемые эмоции. Потом появился еще один победитель, и ему я отдал свой домик на воде. Так, смотри, все, что тут есть, это все твое. На замки сразу ставь. Ну и, конечно же, первого победителя я тоже не обделил. Ему я подарил свой старенький домик. Вот сразу ставь их, смотри, nice. вот я иду, снимаю, а ты ставишь их сразу. Вот, на дверь эту ставь. Yeah, nice. Nice. На эту дверь. Очень Полет устроит, и наверное все равно летать не умеешь. Сейчас я тебе покажу мастер-класс. Готов? Точно готов. Ну все, мы летим в космос. в заключение я хотел бы напомнить вам, чтобы вы поставили лайк и написали комментик, потому что на этот ролик я потратил очень много сил и рассчитываю на вашу поддержку. А еще огромное спасибо Репринцеву, Михаэлю и всем участникам данного ролика. Ссылочки на всех ребят, с кем я играл, я оставлю в описании. Передавайте им большой привет. Если вы хотите поучаствовать в масштабном видосе, переходите в мой телеграм. Скоро там произойдет набор в топовую команду. И самое главное, ребят, не болейте. Всем пока.